Страшно. В принципе в симуляторе это делал, но тут на... в реальности, не в матрице, это немного страшно. Тем более там еще рабочие ходят, но думаю все пойдет по плану. Скорее с ним пальцы. Очень слабый сигнал. Ну, давай пробуем. не запущено. Точно быстро поднимаюсь. Уебать там ветер наверху. Прям порывы жесткие. с другой стороны, что-то он быстро вниз улетел, адреналин просто жесткий, так все сердце колотится. Во, вот этот порыв. Хочу под, поближе попробовать подлететь. Но вот здание прям очень сильно его сносит. Уебать! Это было близко. Фу. Его прям на здание понесло. Ветер идёт в а. ну, Прикольно давить на самом деле. Немного, как немного. Очень страшно. Но это очень круто. Еще бы, конечно, не видел бы. Но... Так, надо руки успокоить. <регуру> Нормально. Вовремя ты, блин. О -о -о -о. Руки дрожат, пипец как. Ветер, просто, вообще, ветер. Его там... Это снизу он такой. А сверху там вообще мрак. Его прям сносит, я чувствую. Но это адреналиново. Блин, когда его понесло прям на дом, и я так, так испугался.